Арвот, виллахим, шейтани, раджими, миллахи, рахмани, рахими. Аллах, марзакуна, гидзан, марсалин. Байл, млн, бия, вх, млн, бия, керамики, керамики, بسم الله الرحمن الرحيم ويأتي أكثر بسم الله بس بس Милля Хей, длинная линия буквы С это не из-за красоты и неспроста. По науке Тяджвит данная буква означает имеет, имеет качество сафир. То есть данная линия пишется, чтобы человек видел, что здесь есть какое-то особое значение. Поэтому надо читать Бисмиллахиррахманиррахим. Не просто Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллах, Бисмиллах. Не просто так, а именно Бисмиллахиррахманиррахим. Это первое. Второе перевод. Б в некоторых переводах пишут во имя Аллаха. Но когда говорится во имя Аллаха, означает как с именем, так и ради имени Аллаха ради Него. Но здесь ради нету, здесь именно более правильнее «с», то есть с именем. С именем Аллаха, не его имя, а с именем, именно с помощью, именно буква «с». Так переводится предлог родительного падежа Би не во имя Аллаха, а с именем Аллаха. И Рахнан рахим». رَحْمَنْ افتَرَئِنَا رَحِيمًا Также видим, как в переводах пишут милостивый и милосердный, но здесь есть важный момент. Это корень этих имен. Здесь корень слова это артикль л, это не коренное. Коренная буква это буква «Ра». Вторая коренная буква это буква х. Третья коренная это буква. Мим Три коренных букв. Буква Н – это добавочная буква. Смотрим на второе имя – Рахим. Артикль Л. Они не коренные. Коренная буква Ра. Буква Х, Буква И – это добавочная буква. И буква Мим – это коренная буква. Что мы видим? Что в корне они равны. Рахиме, Рахиме. И это переводится милость, и это переводится милость. Поэтому пишу милость. И здесь тоже переводится как милость. Но в чем разница? Разница в том, что здесь 5 букв. Ра, ха, мим, скрытый олив, нун. 5 букв. Скрытый олив и буква нун. Здесь ра, ха, яй и мим. 4 буквы. Это указывает на то, что... Это имя охватывает всех верующих и неверующих. Поэтому добавляем сюда с именем Семилос Ти Вого. Раз корень. совпадает, то и здесь корень должен совпадать. И здесь милость сохранилась, и здесь. На какое окончание? Это имя Всевышнего Творца связано с Ахиратом, поэтому данная милость лишь к верующим, к уверовавшим. Поэтому и говорим с именем Аллаха, милос вий ши го. Таким образом, мы сохранили как в арабской, так и в русской. И здесь рахиме сохранилось рахиме, рахиме. И в переводе, если мы сохраним, то это будет наиболее правильный вариант перевода. Бисмилляхи рахмани рахим. Итого. С именем Аллаха, всемилостивого, милостивейшего. Пусть Всевышний даст нам, иншаллах, полезных знаний. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.